Всем привет! Хотел вот поделиться значит, с покупкой своей. Покупал перчатки под костюм Sargan Stalker Yamamoto с камуфляжем. Вот такие утепленные перчаточки 7 миллиметров, Называются мечта пианиста. Значит, тут двойная аптерация идет. То есть те, кто знает, уже нырял одевается на руку вот так вот сюда аптерация рукава одевается сверху и вот так вот сверху накладывается от перчатки аптератор закрывает то есть туда рукав туда вот вовнутрь попадает между слоями то есть и получается вода не проникает совершенно вовнутрь рука сухая толщина неопрена 7 миллиметров и получается ручки ваши всегда в тепле Водичка плюс 3, плюс 2 градуса. Вот. Очень качественные швы. То есть, проклеено, нигде ничего не расходилось. Вот. Ладошка прошита тканью такой сверхпрочной. не кевлар, но что-то типа нейлона какого-то. Прочный такой. Вот. Ну, я так понимаю, что тоже не износостойкость увеличить перчатки ну самое главное в них что еще когда покупаете старайтесь выбирать так чтобы рука там сидела свободно если рука будет зажиматься она в любом будет мерзнуть это уже дискомфорт очень сильный будете отвлекаться постоянно там руки мять чтобы прогреть пальцы сжимать разжимать. сжимать вот. а так перчатки отличные Всем советую в принципе все если есть у вас какие то вопросы можете написать их в комментариях если понравилось видео ставите лайки подписывайтесь на мой канал ну, и компания google будет уведомлять о моих новых роликах все всего доброго пока